Стихотворение О любви, конечно Что-то роща сегодня больная В ней с утра не поют солови. Так умри, моя юность шальная Так умри на груди у любви Поменяю все прелести рая На горючие слезы твои так умри, моя гордость без края, Так умри на коленях любви. Ветер листья с деревьев срывает И закаты над Волгой в крови. Так умри, моя старость седая, Так умри на глазах у любви. Никакая пивунья другая Не заменит мне ласки твои. Так умри! Как и я, дорогая, так умри, так умри от...